Здравствуйте! Сегодня я хотел бы представить вам российское оборудование видеоконференция hi VC серии S-DX. Это российское оборудование с российским программным обеспечением, работающее на российской операционной системе Astra Linux. Это полноценное оборудование видеоконференц-связи. Имеется возможность вызвать экранное меню, выбрать настройки, приблизить удалить камеру управлять можно стачка панели которая имеет несколько экранов это основной экран это дополнительный экран можно уменьшать увеличивать громкость мониторов может быть подключено два